Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев. В этом видео мы вам покажем о том, как подготавливается наше оборудование для передачи в транспортную компанию и дальнейшее следование по городам. Данные три станка едут на мебельные производства Ставропольского края, в город Мурманск и Геленджик. Перед отправкой станки тщательно проходят контрольную проверку. Проверяются все узлы на работоспособность. Более подробно о станках вы можете ознакомиться на нашем сайте. Там представлены все технические характеристики. А также есть видеоролик, где мы подробно показываем функционал этого станка.